Добрый вечер, добро пожаловать сегодня вечером в гости к Такеру Карлсону. Они всегда говорят вам, что республиканцы собираются оттолкнуть от себя весь остальной мир. На это ушло всего два года, но Джо Байден сделал нашего главного стратегического противника, Китай, намного сильнее, чем когда-либо прежде. Решение вступить в войну с Россией привело к тому, что американские солдаты прямо сейчас находятся на Украине и сражаются с Россией. Санкции против Москвы подорвали статус доллара как самой безопасной валюты в мире. Никому не нужны доллары, если правительство США может просто конфисковать их, если вы вызовете недовольство их политического руководства. Поэтому неудивительно, что в последние месяцы Россия, Иран Саудовская Аравия объявили о планах использовать китайскую валюту вместо доллара. Сейчас даже наши ближайшие союзники, проработавшие сто лет, уходят, покидая население. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести три дня в Китае. Когда он был там, он сказал, что, цитирую, «не самых Больших рисков, с которыми сталкивается Европа, заключается в том, чтобы оказаться, цитирую, втянутой в кризисы, которые не являются нашими, что мешает ей построить свою стратегическую автономию. Таким образом, война на Украине не имеет никакого отношения к Франции, даже несмотря на то, что она находится на том же континенте. Вместо этого, по словам Макрона, Европа должна стремиться стать третьей сверхдержавой, а не следовать за США. Итак, вот президент Франции более или менее положительно оценивает китайскую агрессию против Тайваня и обещает сотрудничать с Китаем, а не с США. Франция является членом НАТО. Как же НАТО может выжить? Она не собирается выживать и Добавьте к списку тех многочисленных вещей, которые он нарушил. Еще и то, что Джо Байден разрушил НАТО, это потрясающе. Почему кто-то так говорит? Мы благодарны вам за то, что вы смотрите этот вечер по телевизору. Мы вернемся сюда завтра. Мы берем интервью у Дональда Трампа в Мар-А-Лага. Это выйдет в эфир в ноль часов вечера по восточному времени. Желаю вам провести самую лучшую ночь с теми, кого вы любите. Представьте себе, что вы историк, который вот уже сто лет пытается разобраться в том, что здесь произошло. У вас возникнет множество вопросов, которые поставят вас в тупик. Но один из самых непонятных будет заключаться в том, как Джо Байден получил номинацию демократической партии в 2020 году 2020 год стал тем годом который вы запомните когда мы узнали что белые люди плохие люди и системный расизм несет ответственность за все что пошло не так в мире и все же 2020 год был также годом когда демократы выдвинули кандидатуру по своему свободному выбору пожилого белого человека из рабовладельческого штата который однажды восхвалял вербовщика клана так что антибелая партия выбрала белого парня как же это произошло все довольно просто демократы заботятся о власти а власть проистекает из победы когда вы проигрываете, у вас больше нет власти. А Берни Сандерс не смог бы победить. Сандерс поверг в ужас класс доноров. Поэтому демократы поддержали Джо Байдена, который обожает класс доноров и любимыми самими. И с точки зрения сбора средств это оказалось мудрым выбором. К концу этого цикла демократы потратили в общей сложности 8 долларов 4 цента. Это миллиард долларов. В том числе 400 миллионов долларов только от Марка Цукерберга. И эта общая сумма даже не включает десятки миллиардов долларов бесплатного освещения в средствах массовой информации, такого же ловкого и нечестного, как любая платная реклама. Но это в отличие от платной рекламы не регулируется законом о финансировании предвыборных кампаний. Таким образом, если сложить все это вместе, то за тот президентский год доходы демократической партии упали больше, чем весь годовой ВВП большинства африканских стран. И все это для того, чтобы вытеснить Дональда Трампа из Белого дома. Ничего подобного еще никогда не случалось. Они а могли бы они проделать это снова? Вот в чем заключается стоящий перед нами вопрос. И в этом раунде это еще более сложный вопрос. Два с половиной года назад многие избиратели могли бы сказать себе, что Джо Байден может объединить страну. Некоторые ошибочно принимали его слабоумие за Умеренность. Но сейчас никто не может допустить такой ошибки. В условиях упадка американской экономики и очевидного хаоса в остальном мире, Байдену придется придумать совершенно новый набор лжи, чтобы сохранить свою работу. А ведь это совсем непростая задача. И это может объяснить, почему по состоянию на середину апреля 2023 года, где мы сейчас находимся. Джо Байден до сих пор официально не объявил о своей предвыборной кампании. Сегодня утром его спросили об этом в эфире телеканала NBC. Вот здесь его голос звучит совсем не так, как обычно. Вы хотите сказать, что будете участвовать в наших предстоящих выборах в 2014 году? Я думаю, что либо Роланд Эггер будет тем парнем, который его вытесняет, либо я буду тем парнем, который его вытесняет. Ну же, помогите брату выбраться отсюда. Я планирую выбежать из группы, но мы пока не готовы объявить об этом. Он едва может произносить слова вслух. «Мы еще не готовы объявить об этом», — говорит он с закрытыми глазами. «А почему они до сих пор не объявляют об этом?» Вы знаете, почему. К следующей инаугурации ему исполнится 82 года. И никто на самом деле, кроме его жены, не считает это хорошей идеей, потому что это не так. Так что же в таком случае остается делать демократам? Ну что же, если бы вы были рациональным человеком и поверили им на слово? Вы бы предположили, что партия, демократическая партия, заменит Джо Байдена кем-то, кто воплощает их высшие ценности. Вы можете представить себе чернокожую трансгендерную женщину с опытом работы в отделе кадров корпорации или латиноамериканку трансвестита с фиолетовыми волосами и множеством пирсингов на лице или может быть даже камалу харрис но нет на самом деле у нас нет ни малейшего шанса это было бы принципиальным поступком и поэтому они никогда этого не сделают выдвигая кандидатуру кого-то кого по вашим словам вы поддерживаете нет когда байден уйдет или что более вероятно будет отодвинут в сторону они собираются выдвинуть кандидатуру другого белого гетеросексуала который любит крупные банки это будет кто-то еще более жирный и фальшивый, чем Джо Байден. Зачем им это нужно? Потому что в прошлый раз это сработало. И мы предполагаем, что если бы нам пришлось делать ставки сегодня вечером, то это был бы Гевин Ньюсом. Мы не можем сказать этого с уверенностью, но мы заметили, что Гевин Ньюсом не так давно был в Белом доме, когда там не было Джо Байдена и просто как бы измерял шторы. А затем в минувшие выходные мы увидели вот что – Гэвин Ньюсом сидел за столом с бывшим пресс-секретарем Демократической партии, ныне проживающей на телеканале МСНПК, Джен Псаки. Псаки на самом деле не проводила ни одного интервью. Она не является журналисткой. Вместо этого она дала Ньюсому возможность изложить свою платформу на тот случай, когда он возьмет полный контроль в свои руки. Так что не увольняйте его. Возможно, у вас вошло в привычку увольнять Гэвина Ньюсома. Обратите пристальное внимание на то, как он выступает в эфире телеканала МСНПК. Я только что закончил 18 мероприятий в Калифорнии за 5 дней. Я пожертвовал своим сердцем и душой ради своего штата и ни перед кем не отступаю в этом вопросе. Так что я все понимаю, но я также не понимаю, что происходит в этой стране. Я не понимаю, почему все вокруг не делают того, что делаем мы. Весь прогресс, достигнутый за последние полвека, был откатан назад в этих штатах в режиме реального времени всего за последние несколько лет. Я не думаю, что люди в полной мере понимают регресс в области прав, индивидуальных свобод, гражданских прав, избирательных прав, махинаций, которые здесь происходит <смех> <смех> у вас что взрывается мозг если вы относитесь к этому буквально, то может быть и так. Это тот самый парень, который заставил каждого из 40 миллионов жителей своего штата получить экспериментальную вакцину, хотели они того или нет. Читая вам лекции о правах личности и гражданских свободах. Цитирую, я не понимаю, почему все остальные не делают того, что мы делаем в Калифорнии, говорит он. Может быть потому, что это не работает? Потому что люди, которые живут в вашем штате и могут позволить себе уехать, должны это делать. В этом году Калифорнию покинуло больше людей, чем в любом другом штате страны. В Калифорнии наблюдается самая большая чистая иммиграция населения в Соединенных Штатах. У них действительно закончились транспортные средства. Все было так плохо. Таким образом, перед вами смесь миллиардеров и отчаянно бедных людей, которые зависят от государства. Это примерно то же самое, что и в Латинской Америке. Именно такая экономическая структура все больше и больше характерна для штата Калифорния. Это место не является многообещающим местом. И вы это знаете, потому что представители среднего класса с семьями туда не переезжают. Именно поэтому вы знаете об этом. Правильно ли поступает ваш штат? Люди, которые еще не добились успеха, но хотели бы этого, переехали бы туда. Мы бежим не от тирании в других странах или отчаянной нищеты в Центральной Америке, а из других частей Америки. Они переезжают туда. Нет, это не так. Куда же они направляются? Они едут во Флориду. Это не имеет никакого отношения к политике, это просто правда, и ее можно измерить. Так что, если бы вы были нормальным человеком и управляли Калифорнией, вы бы подумали, а что такого они делают во Флориде, что нам следовало бы делать? Нет, только не Гевин Ньюсом. И именно в этом кроется ключ к тому, чтобы он обратился к лидерам демократической партии. Подобно Джо Байдену, он скажет буквально все, что угодно. А затем доведет это до 11 и прочитает лекцию человеку, который справляется со своей работой лучше, чем он сам, о том, какой он плохой человек. Посмотрите, как Ньюсом рассказывает губернатору Флориды о том, как нужно управлять штатом. Там был довольно поразительный разделенный экран с разделением экрана. У вас в Нэшвилле собралась тысяча детей, протестовавших против бездействия в связи с реформированием системы обращения с оружием. Губернатор Десантис подписал законопроект о запрете ношения оружия за закрытыми дверями. Что вы об этом думаете? Я напуган до смерти. А кого же он боится? Я боюсь этих людей, я боюсь их. Я очень боюсь их. Эти люди настоящие люди. Вы живете во Флориде? Мы в подавляющем большинстве своем выступаем против такой позиции. Но я думаю, что большинство членов НРА, вероятно, выступают против этой позиции. Вот что происходит, когда все в вас, начиная с ваших физических особенностей и заканчивая самой вашей душой, было изменено с помощью косметической хирургии. Точно так же, как у Джо Байдена, но моложе. Вы можете сказать буквально все, что угодно. Слова не имеют никакой связи с реальностью. Нет никаких оснований ожидать, что вы описываете что-то реальное. Вы просто используете слова как инструмент для получения власти. Это просто наводит ужас. Это нечестно до глубины души. Итак, вы только что слышали, как Гевин Ньюсом сказал, что только лидеры, которые, цитирую, боятся народа, позволяют людям носить огнестрельное оружие. Они так боятся людей, что позволяют им защищаться самим. Напротив, когда вы являетесь абсолютно законным лидером, возглавляющим систему которая не сфальсифицирована, вы начинаете конфисковывать оружие. Вы живете в штате, где вооружены могут быть только телохранители губернатора. Такое впечатление, что то, что вы здесь видите, это не просто триумф лжи над реальностью, но и триумф нечестности над правдой. Это настолько нечестно, что он даже не пытается вас в этом убедить. Он пытается изменить саму реальность таким образом, чтобы она изменилась. Кстати, а почему бы ему и не сделать этого? Если мужчины могут становиться женщинами, то почему бы всему, что говорит Гевин Ньюсом, не быть правдой только потому, что он это сказал? Так как же это повлияет на реальный штат? Наш самый большой штат, самый красивый штат, который на протяжении десятилетий был экономическим двигателем Соединенных Штатов Калифорнию. Каково же было влияние руководства Гэвина Ньюсома на этот штат? Об этом хорошо рассказано в хронике событий. Ньюсом занимал пост губернатора Калифорнии совсем недавно, начиная с 2019 года в течение четырех лет. До этого он руководил Сан-Франциско, откуда он родом. Так как же обстоят дела в Сан-Франциско? При хорошем руководстве Сан-Франциско мог бы процветать. Но под руководством Гевина Ньюсома вот что происходит в Сан-Франциско. Друзья опознали в жертве Дона Карминьяни, бывшего комиссара пожарной охраны Сан-Франциско. У него был проломлен череп, сломана челюсть и множество рваных ран на лице и голове. Он пришел к своей матери домой после того, как они отказались переезжать. Вскоре они забрали его и положили рядом с прачечной на углу. Карминьяни столкнулся с ними лицом к лицу, и именно это, по их словам, спровоцировало жестокое избиение. Это преступление вызвало гнев и травмировало тех, кто слышал или видел, как все это происходило. Я переехал сюда, потому что люблю этот город, и жить здесь становится все более и более тревожно. Да, на самом деле, они только сегодня закрыли магазин Whole Foods в центре Сан-Франциско. Это не заведение для мам и пап, а магазин Whole Foods. Продуктовым магазином владеет хорошо обеспеченная, фактически принадлежащая компании Amazon, крупнейшая компания в мире, и им все равно пришлось его закрыть. В одном из богатейших городов мира есть продуктовый магазин, который обслуживает богатых людей, и им пришлось его закрыть, потому что почему? Потому что люди, которые там работали, слишком боялись за свою собственную физическую безопасность, чтобы явиться на работу. Так вот, именно это и происходит в Сан-Франциско. Кстати, на прошлой неделе Бопли, основатель приложения Кэшеп, был убит, зарезан прямо на улице. И то, что нам рассказывают, это один из самых приятных районов Сан-Франциско. А затем, судя по видеозаписи с камер наблюдения, парень, который убил его случайно, просто убил его из принципа, я думаю, шел по улице совершенно непринужденно. Волоча за собой сумку на колесиках, потому что ему нечего бояться, потому что здесь нет полицейских. Это государство, в котором преступность легализована, и теперь единственными преступлениями являются преступления, которые считаются преступлениями. Если вы не согласны с ответственными лицами, то у вас серьезные неприятности. Но если вы причиняете вред другим людям или воруете, с вами все в порядке. Вы принадлежите к защищенному классу людей. Именно в этом и заключается определение тирании. И в Калифорнии до сих пор есть люди, которые это понимают. Вот один из шерифов округа Риверсайд, который работает здесь. За последние 10 лет преступники становятся все более жестокими и наглыми. То, что мы наблюдаем в ответ на эти очень слабые законы о борьбе с преступностью, стремление декриминализировать все, стремление уменьшить наказание за что-то или даже отменить наказание за преступление, по сути, побуждает преступников делать больше. Это действительно ужасно как для правоохранительных органов, так и для общественности, которые приходится с этим сталкиваться. Так что вот наше предположение. Мы не знаем этого парня, но мы бы поспорили на деньги, что второй раз этот человек получит свою пенсию, другими словами, второй раз, когда он сможет уехать. Он будет в айдах Аризоне или где-нибудь еще, кроме этого штата, Потому что вы не можете жить в таком штате, если только вы не богаты, конечно же. Так что если бы вам было не безразлично состояние штата Калифорния, вы бы что-нибудь предприняли по этому поводу. Но Гэвин Ньюсом полностью игнорирует состояние своего штата, физическое состояние, в котором он сейчас находится, и жизнь людей, которые там живут. Вместо этого он делает то же самое, что и все они, а именно удваивает политику самоидентификации. Он потворствует людям на основании их цвета кожи, сексуальной ориентации или чего-то еще. И поскольку в конечном счете он является жестким роботизированным человеком-ящерицей, он делает это самым неуклюжим из возможных способов. Вот он здесь 5 апреля, в новом колледже Флориды, потому что он баллотируется на пост президента, изо всех сил стараясь казаться заинтересованным, хлопая в ладоши под этническую песню и танец. «Он отдал меня в свои руки. В его руках находится весь мир. В его руках весь мир». Вы хотите знать, баллотируется ли он на пост президента в то время, когда летел во Флориду, чтобы унизить себя перед камерой. А самоуничижение – это требование номер один в политике. Вы должны быть готовы оставить свое достоинство за дверью. А для Гевина Ньюсома это очень просто сделать. Так что если ваша первая реакция на это отшатнуться в отвращении и выключить телевизор, значит вы представляете угрозу демократии. Нормальные люди – это угроза демократии. Предвыборная реклама Ньюсома, а это, по нашим прогнозам, первая реклама его президентской кампании, совершенно ясно показывает это. Вот почему. Мы не можем решить ни одну проблему, не выявив ее заранее. А проблема в нашей стране прямо сейчас заключается в авторитарных лидерах, которые настолько одержимы желанием получить власть и удержать ее любыми необходимыми средствами. Что прямо нападают на наши свободы в одном штате за другим. Именно поэтому я и начинаю кампанию за демократию. Мы отправляемся в путь, чтобы вести борьбу в штатах, где свобода больше всего подвергается нападкам, где республиканские лидеры запрещают книги, криминализируют врачей, увольняют учителей, запугивают библиотекарей, похищают мигрантов, преследуют трансгендерных детей, разжигают расизм, потворствуют антисемитизму, заставляют жертв изнасилования и инцеста нести своих нападавших детка там, где они игнорируют волю народа. Из-за них становится все труднее голосовать и легче покупать штурмовое оружие. Мы поможем вам возглавить борьбу за то, чтобы в 2024 году мы избрали лидеров, которые верят в демократию. Я очень благодарен этому человеку. Вы должны отдать ему должное. Все, что содержится в этом объявлении, не только не соответствует действительности, но и является зеркальным отражением правды. Это полная противоположность правде. И поэтому это не просто вводит в заблуждение, но и является злом. Речь идет не о том, что мы в чем-то расходимся во мнениях. Речь идет о том, что кто-то искажает истину и переворачивает ее наизнанку. Если вы выступаете против того, чтобы мужчины в платьях крутили тверг перед детьми, значит вы запугиваете библиотекарей. Если вы сделаете паузу перед тем, как сказать «кастрируйте детей», значит вы нацелены на трансгендерных детей. И, конечно же, если вы не поддерживаете его программу, значит вы не верите в демократию, вы пропагандируете авторитаризм. Этот человек является губернатором штата, в котором на самом деле нет демократии, в котором все кандидаты и результаты выборов выбираются профсоюзами, которые поддерживают демократическую партию, это однопартийное государство. И человек, возглавляющий однопартийное государство, читает вам лекцию о демократии. Вы совершенно правы. Это тот самый парень, который закрыл штат Калифорнии и все его школы для всех бедных людей. В то время, как он отправил своих детей в частные частные школы и отправился на ужин в самый дорогой ресторан в Соединенных Штатах. А тем временем любого, кто не получил свой жуткий снимок, он сравнивал с преступником, с преступницей, с пьяным водителем. Смотрите внимательно. И при всем моем уважении к вам, у вас нет выбора выходить на улицу пить, садиться за руль и подвергать риску жизни всех остальных. Это равносильно тому, чтобы в этот момент оценить смертоносность и эффективность дельта вируса. Так что, как оказалось, это совершенно не соответствует действительности. С точки зрения науки, это совершенно доказуемо не соответствует действительности. И опять же, люди из нас буквально сходят с ума, просматривая подобную видеозапись. Но Гэвин Ньюсом вовсе не сошел с ума, и это его нисколько не беспокоит. Он так и не извинился за это. Он никогда не пересматривал того, что говорил раньше. Он просто продолжал идти вперед. Это человек, который скажет все, что угодно, а люди, которые готовы сказать все, что угодно, как правило, готовы сделать все, что угодно. И как и Джо Байден, он неизменно баллотировался как умеренный и лживый политик. Еще в 2008 году, будучи мэром Сан-Франциско, он пообещал ликвидировать бездомность в городе в течение 10 лет. Из этого, конечно же, ничего не вышло. Он так и не извинился за это. На самом деле число бездомных выросло двузначными цифрами под его руководством государством. Но если вы хотите понять, кто такой Гавин Ньюсом на самом деле, если вы хотите оценить не только нечестность, но и глубокую злобу, лежащую в его основе. Желание причинять боль другим людям и безразличие к человеческим страданиям, которые были отличительной чертой его губернаторства. Посмотрите этот клип, посвященный трезвости, выпущенный в 2020 году. Чистота и трезвость – это одна из самых больших ошибок, которые когда-либо совершала эта страна. Я знаю, что это идеалистическая точка зрения, которая каким-то волшебным образом да благословит Господь некоторых из вас. Если вы похожи на меня, то мне доводилось выпивать по вечерам бокал винограда, за просмотром вечерних новостей. Всем нам необходимо периодически заниматься самолечением. Всем нам необходимо периодически заниматься самолечением. Сейчас у нас в стране практически каждый человек постоянно занимается самолечением, очень часто с помощью врачей. И нигде ситуация не является хуже, чем в штате Калифорния. Если бы вы заботились о людях, которые живут в штате Калифорния, вы бы обратили на это внимание. Каждый божий год почти 30 калифорнийцев умирают от наркотиков и алкоголя. Это самый большой показатель по сравнению с любым другим штатом. Если посмотреть на ситуацию в перспективе, то это почти в 10 раз больше людей, которые ежегодно погибают от огнестрельного оружия. И, конечно же, наркомания является главной движущей силой бездомности, которая не только сделала государство уродливым, опасным и непригодным для жизни, но и разрушила жизнь людей, живущих на улицах. А как насчет них самих? Гэвину Ньюсому на это наплевать. Цитирую, «Чистота и трезвость – это одна из самых больших ошибок, которые когда-либо совершала эта страна». Неужели это правда? Если вы готовы это сказать, если вы так мало заботитесь о людях, которые живут в вашем штате, что будете издеваться над их трезвостью, тогда вы определенно баллотируетесь в президенты. Но прежде чем это произойдет, мы подумали о том, чтобы навестить кого-нибудь, кто провел свою жизнь в этом штате и видел, как он менялся в течение более чем 50 лет. Адам Керл наш друг, он наш друг. Он присоединяется к нам сегодня вечером, чтобы ответить на вопрос о потенциальной кандидатуре Гевина Ньюсома на пост президента. Адам, он ваш губернатор. Что вы об этом думаете? Все в порядке. Я едва мог смотреть на это без того, чтобы не вылезти из кожи вон или не быть чистым и трезвым. Хорошо, вот еще пара вещей. Он пришел на мой подкаст 9 лет назад и сказал мне, что его проблема номер один – бездомные. А бездомность – это была его проблема номер один. Я сказал ему, что бездомное население, как это было 10 лет назад, состоит из наркоманов и людей с психическими отклонениями, а также из тех и других. Затем он обратился ко мне, сидя в трех футах напротив меня. А как насчет истинного лица бездомности, которая представляет собой мать троих детей, работающую полный рабочий день с минимальной заработной платой, муж который бросил ее? Так вот в чем заключалась его идея решения одной проблемы, и он объявил, что проблема номер один – это бездомность, и именно это, по его мнению, есть бездомность в Калифорнии. Конечно, этот показатель растет в геометрической прогрессии, и никто никогда не видел мать троих детей, работающую полный рабочий день на улице. Он настоящий социопатический шут, но самое страшное то, что люди голосуют за него. На самом деле это мы с вами, нам не нужно разгадывать загадку Гевина Ньюсома. Он занимается упаковкой ковров в мешки. Он просто идиот. Его можно купить и продать, он социопат. Он намазывает свои зубы кремом брил. Все в порядке. Почему люди голосуют за него? Вот в чем заключается реальный вопрос, который нам нужно решить. Именно в этом и заключается угроза демократии прямо сейчас. Если у вас и есть население, то это совершенно новое население, огромный процент калифорнийцев только что приехал туда из других стран. Если у вас есть население, которое голосует за лидера, который ухудшает ситуацию, то это и есть вызов демократии. И значительно ухудшите ситуацию, например, в экономическом плане, в плане преступности. Это огромная проблема, страшная проблема. Да, это очень интересно. Великая Кэрол Шелби, человек, создавший Кобру Шелби, покинула Техас в 60-х годах и приехала в Калифорнию, чтобы строить автомобили. Можете ли вы представить себе, что покинете Техас и приедете в Калифорнию, чтобы производить что-то в 2023 году? Кроме того, вот вам мысленный эксперимент, который, как мне кажется, мог бы сработать. Как вы думаете, если бы несколько помощников Джо Байдена сказали ему, вы не можете баллотироваться в президенты, у нас уже второй президентский срок. Как вы думаете, поверил бы он в это? Хорошо, это хорошо. Я не слишком часто сталкиваюсь с Байденом, но если я его когда-нибудь увижу, то обязательно так и скажу. Конституция этого не допускает, сэр. Мне очень жаль. Это очень забавно. В мае я выступаю с концертом в Нью-Йорке. Желаю вам удачи в этом деле. Очень рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам. Мы едем в Южную Флориду в марту Маралага, чтобы взять интервью Дональда Трампа, который лидирует в гонке за выдвижение кандидатуры от Республиканской партии. Кстати, с тех пор, как ему было предъявлено обвинение, его лидерство значительно возросло. Это будет первый раз, когда он публично выступит перед средствами массовой информации с момента предъявления ему обвинения, которое выйдет в эфир прямо здесь завтра вечером в 8 вечера по восточному времени. Сегодня. Невооруженный человек убил нескольких человек в банке в центре Луисвилла. Вопрос в том, кто это сделал и почему. И как обычно, власти не хотят нам об этом сообщать, а это обычно является признаком того, что там замешана какая-то история. Мы собираемся рассказать вам обо всем, что нам удалось узнать сегодня после перерыва. Сегодня утром, как вы, возможно, уже читали, вооруженный человек убил нескольких человек в банке в Луисвилле, штат Кентукки. Мы узнаем гораздо больше о человеке, который сделал это сегодня вечером. У Трейса Галлахера из компании Fox есть для нас эта история. Привет, Трейс. Привет, Такер. Полиция утверждает, что это целенаправленная атака, и след стрелка в социальных сетях дает нам огромное количество информации. И не только потому, что 25-летний Коннор Стержен, который был уволен из банка, вел прямую трансляцию атаки в Инстаграм, но и потому, что он указал на приближение атаки разместив сообщения, в которых он сказал, что они не будут слушать слова или протесты. Давайте посмотрим, услышат ли они это или нет. Есть также сообщение о том, что он оставлял сообщения друзьям и родственникам, в которых говорилось, что он собирается стрелять в банк. И даже, как сообщается, размещал сообщение в групповом чате, в которых он говорил «Я мог бы сжечь все это место дотла». У Стёрджина не было никакого криминального прошлого. На его странице в LinkedIn используется местоимение «Он», а газета Daily Best сообщает, что компания Incology поддерживала Black Lives Matter и не поддерживала бывшего президента Трампа. Он также написал о своей низкой самооценке и эмоциональных проблемах. Интересно, что его бывшие товарищи по баскетбольной команде в старших классах отметили, что Стержен получил так много сотрясений мозга в старших классах, что надевал шлем, чтобы играть в баскетбол в старших классах. Полиция утверждает, что Стержен убил четверых и ранил еще девять человек, в том числе двух полицейских. Один полицейский получил лишь незначительные царапины, другой по-прежнему находится в критическом состоянии. Это Такер. Трейс Галахер Фарштейн. большое вам спасибо. Да. Это положило начало общенациональной дис фармацевтических препаратов на массовые расстрелы. Кто-нибудь говорит об этом сейчас? Не могли бы мы, возможно, получить экран для обсуждения? Можно ли нам задать этот вопрос? Или компания Pfizer не хочет, чтобы мы этого делали? Мы собираемся рассмотреть этот вопрос при первой же возможности в будущем. Но вернемся к делу Дэниела Перри из Техаса. Перри – армейский сержант, который работает водителем компании Юба в Остине во время массовых беспорядков, связанных с черными жизнями в 2020 году. Толпа людей окружила его машину посреди улицы. И мы знаем об этом, потому что часть того, что произошло дальше, запечатлена на видео. Один из участников, беспорядков, приблизился к Перри вплотную и направил свой автомат АК-47 в его сторону. Перри отреагировал на угрозу своей жизни выстрелом и убил мужчину в целях самообороны. Местный окружной прокурор Сарес поддержал его, предъявив Перри обвинение в убийстве за это, и на прошлой неделе Перри был осужден. Семья Дэниела Перри находится в состоянии шока. Он плачет из-за того, что его только что осудили за убийство протестующего Гарета Фостера в 2020 году. Самого Перри он не в состоянии скрыть своих эмоций. Он плачет, обнимая своего адвоката. Есть ли какое-нибудь ходатайство? Государство не должно терять времени даром. Я прошу, чтобы на данном этапе обвиняемый был взят под стражу. Перри был немедленно передан под стражу в офис шерифа округа Тревис в наручниках. Таким образом, вам не разрешается защищаться от участников беспорядков в БЭЛМ, даже если они направляют на вас винтовку. Вот вам и весь урок. Но, конечно же, этот урок несовместим со справедливостью. И поэтому, к его чести, губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил, что помилует Дэниела Перри. В Техасе все обстоит немного сложнее. Сегодня вечером Перри находится за решеткой, но губернатор поручил совету по помилованию провести ускоренное рассмотрение дела. Это требуется по закону штата Техас для того, чтобы помилование состоялось. Но он все же помилует этого человека. Совершенно очевидно, что это правильный поступок. Джордж Сорос не может платить за то, чтобы люди сажали его политических оппонентов в тюрьму, а затем заставляли губернатора-республиканца игнорировать это. Это возмутительно. Но, конечно же, демократы считают, что он должен быть осужден за убийство, потому что был убит один из их избирателей. Так вот, все, кто участвовал в этом деле, были одного цвета кожи белые. Но, конечно же, Грег Эббот по какой-то причине является расистом, раз помиловал Перри. Посмотрите вот на это. Я понимаю, что делает Эббот. Мне так много всего этого нужно. Возвращайтесь в Галвестон, штат Техас, и вы обязательно узнаете, что же произошло. Помните, что именно в Техасе чернокожих людей держали в рабстве в течение двух лет после того, как они были освобождены? Именно с этим мы и имеем дело в этой стране. Именно поэтому в конечном итоге вы с самого начала организовали акцию протеста «Жизнь чернокожих имеет значение». По-видимому, республиканцы не верят в то, что нужно жестко бороться с преступностью, когда речь заходит об определенных людях, не так ли? По-видимому, они хотят жестко бороться с преступностью только тогда, когда они бедны, когда они чернокожие, когда они коричневые. Если Дэниэла Перри милуют за убийство в Техасе, что это действительно произойдет только потому, что он убил правильного человека, человека, на которого правом может быть наплевать, а именно протестующего против борьбы за жизнь чернокожих. Но парень, в которого стреляли, был белым. Мне кажется, что это какое-то безумие. И, кстати, конгрессмену Клайберну не воздается по заслугам за то, что он был абсолютно нечестным, неблагородным и к тому же полностью коррумпированным человеком, продвигавшим свою дочь на государственную работу. Так что Техасский совет по помилованию в настоящее время рассматривает вопрос о помиловании Дэниела П. Мы надеемся, что они не смотрят телеканал МСНОПК. Но сегодня вечером мы хотели бы поговорить с одним из немногих людей, которые знают, через что приходится проходить Дениелу Перри, сидящему за решеткой за то, что он защищался. Кайл Риттенхаус пережил это на собственном опыте. Сегодня вечером он присоединяется к нам вместе с нами. Кайл Риттенхаус, большое вам спасибо за то, что пришли ко мне. Спасибо вам за то, что пригласили меня, Такер. Итак, вот перед вами парень, и я не думаю, что здесь действительно есть о чем спорить. Убитый протестующий поднял на него винтовку, именно это и произошло с вами. Как вы думаете, что чувствует Дэниел Перри сегодня вечером, сидя в тюрьме? Я могу только представить, как он, наверное, сидит там и гадает, что же произошло. Он защищал себя, он знает, что поступил правильно. Перед вами мужчина с автоматом АК-47 и более чем 120 патронами при себе, одетый как раз для войны, как могли бы сказать некоторые люди, с винтовкой на ремне. С автоматом АК-47, направленным на Дэниела Перри, который одет в шлепанцы и пляжные шорты с револьвером в руках carrying a revolver. И никто не хочет говорить об этом сейчас. Никто не хочет упоминать о том, что он был вооружен. Я вижу множество сообщений о том, что он просто стрелял без разборов в толпу и въехал в группу участников беспорядков. Они не хотят говорить о том, как на него напали, как его машина была забита толпой участников беспорядков, пытавшихся напасть на него. Когда он ехал за рулем Юба. Я имею в виду, что на наименее влиятельного человека в нашем обществе напал один из худших людей в нашем обществе, который устраивает беспорядки, как в вашем случае. Вы пытались защитить стоянку, поддержанную автомобилей, а осужденный растлитель малолетних пытался убить вас. И они встали на сторону осужденного растлителя малолетних. Видите ли вы здесь какие-то параллели? Я совершенно уверен в этом. И вы видите, что в данном случае применяются двойные стандарты. Люди говорят не о самом факте существования человека, второго человека, который напал на Дэниела Перри. После того, как сержант Дэниел Перри защищался от Гарета Фостера, в него трижды выстрелил человек, которому окружной прокурор округа Трэвис Так и не предъявил обвинения. Кто-то безрассудно произвел множество выстрелов в машину Дэниела Перри, и они не хотят об этом говорить. Они не хотят говорить о безрассудстве этого поступка и не хотят предъявлять ему обвинения. Это двойные стандарты, и это нехорошо. Он произвел три выстрела в центре города, но это совершенно нормально. Все в порядке. Кайл Риттенхаус, спасибо вам за то, что вы пополнили наши знания об этой истории. Я вам очень признателен за это. Итак, компания Батлайт объявила, что ненавидит своих собственных клиентов, возможно, вас и просто для того, чтобы это было предельно ясно. Они выпустили новую рекламу, посвященную мужчинам, которые одеваются как женщины. Но все идет не совсем так хорошо, как надеялся Батлайт. Слава Богу, все идет не так хорошо. И вот теперь мы узнаем об этом подробнее. Так вот, примерно пять лет назад идея заключалась в том, что вы занимаетесь своим делом, а мы занимаемся своим делом, мы не мешаем друг другу. Именно это и называлось терпимостью. Вы хотите одеваться как женщина? Прекрасно, прекрасно. Теперь правила полностью изменились. Поклоняйтесь мне, когда я одеваюсь как женщина, иначе я раздавлю вас. Именно поэтому внезапно все, даже пивные банки, стали прославлять и пропагандировать трансгендеризм. Компания «Батлайт» только что выпустила памятную банку, посвященную мужчине, который одевается как женщина. Его зовут Дилан Малвани. Вот Алиса, Алиса Хайнершайт, которая хвастается, что она первая женщина-вице-президент компании «Батлайт», рассказывая нам, что компания «Батлайт» любит Дилана Малвани, но ненавидит своих собственных клиентов. Так что у меня был очень четкий мандат на выполнение этой задачи. Мне кажется, что нам нужно развивать и развивать этот невероятно культовый бренд. А что значит развиваться и совершенствоваться? Это означает инклюзивность. Это означает изменение тона разговора. Это означает проведение действительно инклюзивной кампании, которая будет казаться более светлой, яркой, необычной и привлекательной как для женщин, так и для мужчин. А репрезентативность — это своего рода сердцевина эволюции. Вы должны видеть людей, которые отражают вас в своей работе. И к тому же у нас было такое похмелье. Ватлайт был своего рода разновидностью братского, немного оторванного от реальности юмора. И для нас было действительно важно, чтобы у нас был другой подход. Я не могу с вами связаться. Я член братства и не могу с вами связаться. Есть ли на свете кто-нибудь более далекий от общения, чем эта женщина? Является ли эта женщина идеальным физическим воплощением проблемы в Америке? Да, именно так. Как же такие люди могут взять на себя ответственность за нашу страну? Самые невпечатлительные, самые тупые, самые реакционные люди, живущие в самых крошечных маленьких мерках, управляют всем и вся. Люди, которые пьют Батлайт, не производят на них никакого впечатления. Вот в чем истина. Джон Рич один из них. Он, конечно же, известный певец и автор песен. Наша звезда кантри-музыки присоединяется к нам сегодня вечером и делится своими мыслями о том, как Батлайт переходит в транс. Джон, я благодарен вам за то, что вы пришли к нам сегодня вечером. Что вы об этом думаете? Мы знаем, что есть много умных. Действительно высокооплачиваемых людей такер, которые сидят за большими конференц-столами во всех крупных брендах. И тратят миллионы, миллионы и миллионы долларов на продвижение своего продукта. А для чего мне это нужно? Для того, чтобы продавать больше товаров, будь то пиво, музыка в стиле кантри, пикап или практически все, что вы только можете придумать. И это их право продавать их так, как они хотят. Они делают ставку на то, что благодаря этому продукту будет продаваться больше товаров. Так вот, я тоже нахожусь в этом мире и продаю музыку. Деревенщина Ривьера — это мой бренд по всей стране. Я стараюсь, чтобы все было очень просто. Я иду навстречу Богу, семье и стране. Если вы любите Бога, семью и страну, вам наверняка понравится Ривьера Реднэк, и она, скорее всего, вас не разочарует. И вот что происходит Такер. Так это то, что людям, которые были лояльны к брендам на протяжении десятилетий, становится трудно оставаться лояльными к ним. И поэтому они начинают искать другие бренды, которые они могли бы поддержать. К тому же в мире существует огромное количество перспективных американских брендов, к которым прямо сейчас стекаются люди, примерно такие же, как к моему. Так что вам действительно нужно надеяться, и я, знаете ли, он даже больше не принадлежит семье Бушей, но этот батл Терпит неудачу из-за этого. Я не хочу показаться злым. Я не хочу выступать за банкротство. Но в данном случае, я думаю, мы должны надеяться на это. Я думаю, что решения за клиентами принимают сами клиенты. Клиенты это король. Так вот, у меня есть бар в центре National под названием Ривьера Рейдника. Еще несколько дней назад у нас продавалось пиво номер один. Угадайте, что именно. Батлайт это было пиво номер один по продажам. У нас там на заднем сиденье стоят целые ящики с ним, целые ящики и целые ящики. Но за последние несколько дней вам очень трудно найти кого-нибудь, кто заказал бы что-нибудь подобное. Так что, как владелец бизнеса, я просто говорю: Эй, ребята, если вы не собираетесь это заказывать, нам придется положить сюда что-нибудь еще. И в конце концов, это и есть капитализм. По ее мнению, именно так все и работает. Именно так и есть. Из них получаются отличные мишени. Вы попадаете в лампу-бутон с расстояния 50 ярдов из 223 калибра, и она просто взрывается. Так что я настоятельно рекомендую вам это сделать. Джон Рич, рад видеть вас сегодня вечером. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Таким образом, цифровая валюта центрального банка действительно является концом личной автономии. Правительство контролирует все что угодно. Совершенно очевидно, что они приближаются, и новое объявление делает это совершенно очевидным. Следующий на очереди будет Челси Габбард. Если бы правительство когда-нибудь решило перевести валюту в цифровую форму, ваши свободы испарились бы. Они могут обнулить ваш банковский счет и обнищать вас за непослушание. Вы были бы в лучшем случае крепостным крестьянином. И имея это в виду, вы должны знать, что цифровые валюты центральных банков, CBD, вот-вот превратятся в Римскую Европу. Президент Европейского Центрального банка Кристин Лагард только что заявила, что европейцы больше не смогут использовать более тысячи долларов наличными. Сейчас у нас в Европе этот порог, превышает 1000 евро. Вы не можете расплачиваться наличными. Если вы это сделаете, то окажетесь на сером рынке. Так что вы идете на свой риск. Вас поймают, оштрафуют или посадят в тюрьму. Таким образом, вы попадаете в тюрьму за то, что тратите свои собственные деньги, если они не контролируют их. Именно это и происходит здесь. Тулси Габбард высказалась против этого. Она, конечно же, баллотировалась в президенты, работала в Палате представителей из Гавайских островов и сейчас присоединяется к нам. Конгрессмен, большое спасибо вам за то, что пришли ко мне. Спасибо вам, Такер. Все это выглядит настолько мрачно, что вам даже страшно подумать, что вы когда-нибудь сможете сюда приехать. Как вы думаете, это могло бы быть возможно? Да, именно так и есть. Это всего лишь очередная попытка тех, кто стоит у власти в нашей стране, кто стремит подорвать и лишить нас наших собственных свобод и свобод. Это цифровая валюта Центрального Банка предназначена для наблюдения и контроля за правительственными санкциями. Речь идет о том, чтобы они могли отслеживать каждую вещь, которую мы покупаем, будь то жвачка, автомобиль или что-то среднее между ними. И поэтому, если у них есть вся эта информация и данные, которые они будут хранить в этой системе, то к чему это приведет? Это дает им право решать, хорошо, ну что же, эй, мы не хотим разрешать вам покупать определенные вещи, иначе мы можем счесть необходимым заморозить ваш общий аккаунт. Это сила и то, что они могут с ней сделать. Это совсем не то, что мы должны себе представить. Мы уже видели, как демократы в Конгрессе, Элизабет Уоррен и другие, оказывают давление на компании, выпускающие кредитные карты, чтобы они кодировали и отслеживали любую покупку, совершенную в магазине, где продается огнестрельное оружие. А почему бы и нет? Чтобы эти частные компании могли затем сказать, «Эй, этот человек совершает покупку, я не знаю, что они считают своего рода порогом». Но затем они сообщат об этом подозрительном действии в правоохранительные органы, а затем ожидают, что правоохранительные органы предпримут действия и займутся покупками. Законными покупками, которые совершает частное лицо. Я создана человеком. так все это сводится к тому, как вы открываете вот это письмо. Как только мы откажемся от нашей экономической автономии, у нас больше не будет свободы. Как только мы позволяем кому-то другому контролировать наш кошелек, он сразу же контролирует нашу свободу. Как вы думаете, понимают ли люди, что это значит? Эта книга, как всегда, будет продаваться как попытка дать отпор терроризму международным финансовым правительствам, преступности или чему-то еще. Но понимают ли люди на уровне интуиции, к чему это может привести? Я не думаю, что они это делают. И это вполне объяснимо, потому что если вы прислушаетесь к тому, что говорит нам правительство, как и в случае со всеми этими другими вещами, будь то патриотический акт или закон об ограничениях, они делают то же самое с этим, говоря «эй, это для вашего же блага, это сделано для вашего" удобства, чтобы вам было легче проводить сделки, в то время как на самом деле они отдают себе всю власть, отнимая ее у нас, подрывая нашим Богом данные права и свободы, закрепленные в Конституции, потому что они хотят иметь возможность контролировать нас. Они хотят иметь возможность контролировать нас, людей и нас самих. Вы так хорошо выразились. Сегодня вечером к нам присоединится Тулси Габбард. Большое вам за это спасибо. Спасибо вам, Такер. Таким образом, кошмар на протяжении многих поколений заключался в том, что наши противники объединятся против нас. И при Джо Байдене за два года именно это и произошло. Саудовская Аравия, Россия, Турция. Все они сейчас движутся в сторону Китая. А теперь еще и Франция. Я из Франции. Сможет ли НАТО пережить это? Нет, это вполне возможно. Подробности еще впереди.